привет дорогие друзья с вами снова корыбка -кор ручья часть и мы продолжаем наверное, да продолжаем наши экспром серии давайте спасем ко мы еще одного друга вот этого во кто успел тот видел кто не успел смотрите дальше вот крутонули колесо у нас бомбочка попалась 15 процентов 25 процентов защиты ну в общем защищены мы уже Просто неимоверно. Защита у нас выросла. Пипец, пипец, пипец. Вот. А пока у нас главная миссия. А, я набрал не защита, это на жизни 25%. Я всегда забываю, что щит у нас это жизнь. первое столкновение. Ну, ракета уничтожила практически моментально нашего соперника. У него никаких шансов вообще и не было. И с этим, видите, бум, и все, и справилась. Ну, в дальнейшем посмотрим, как будут наши ракеты справляться с полицейскими машинами. Ой, перепрыгнули. Так, перевернулись. Я уже в предыдущем видео объяснял эту ситуацию. Кому интересно, посмотрите. Повторяться, наверное, я не буду. Вот, а пока, давай, кусай, кусай, давай, давай, кусай, чуть-чуть осталось, давай, догоняй его уже, сколько можно, давай, давай, давай, давай, давай, и... Ах, чуть-чуть не хватило, давай еще раз, оп, и мы спасли еще одного нашего друга. Ну, в принципе, я скажу, на лифте мы его спасли. Это у нас был автобус, суперский такой автобус был. Ну, пока, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, смотрите новые выпуски, пока у нас новое достижение. Пока!